смотрите меня угостили борщом украинским. вот это вот мясо сало мясо тут при таком раскладе мясо ни одна баночка тушеночки то будет блядь. магазинской Вот это нищак. Вот это борщ. Вот надо, короче, это смотреть. И внимать, учиться. Как это все должно быть. О! Мясо.